Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 11 вариант из сборника Ященко ЕГЭшного на 36 вариантов от 2023 года. Меня зовут Виктор, это канал просто понятно, там через дефис это хозяйство пишется. Давайте посмотрим условия для первого задания. В тупоугольном треугольнике известно, что AC и BC равны 10, высота AH корень из 51. Найдите косинус угла ACB. Ну, смотрите, в чем смысл. Дело в том, что косинус угла ACB будет равен минус косинус угла ACH. Почему так? Дело в том, что они смежные эти углы, а косинус смежных углов они равны по модулю, но противоположны по значению. А вот косинус угла АЦН в принципе можно узнать как единица минус синус квадрат угла АЦН под корнем, ну и естественно минус. То есть используя основное трикиметрическое тождество. Просто синус нашего АЦН находится достаточно легко. Это противолежащий катет, то есть АН, к гипотенузе. То есть в нашем случае это корень из 51 ну и делить, конечно же, на 10. Ну и в таком случае здесь будет единица минус 51 делить на 100 под корнем и с минусом. Ну и на выходе мы получаем минус 7 десятых. Это и есть ответ на первое задание. Цилиндр вписан в правильную четырехугольную призму. Найдите на радиус основания высота цилиндра 3. Найдите площадь боковой поверхности призмы. В чем смысл? Первое. Круг можно вписать в данном случае в квадрат. То есть правильная четырехугольная призма как раз в основании квадрата. Следовательно, если вы круг вписываете в квадрат, то диаметр круга равен стороне квадрата. То есть если у вас радиус основания 3, то сторона квадрата будет 6. При этом высота 3. Следовательно, площадь одной грани будет 3 умножить на 6. Потому что это обычный прямоугольник. При этом нам надо площадь боковой поверхности. А боковая поверхность состоит из четырех одинаковых граней. То есть в данном случае 3 на 6 и на 4 это 72. Достаточно простое задание. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка. Так, экзаменационных есть по теме тригонометрия десятая. есть по теме внешние углы 15 сотых. Вопросы, которые относятся к двум темам одновременно, у нас нет. Необходимо найти вероятность того, что достанется вопрос по одной из этих двух тем. Так как нет таких вопросов, которые относятся одновременно к двум темам, то, чтобы найти вероятность того, что нам попадется один из этих вопросов, мы просто складываем вероятности попадания в отдельный каждый вопрос. Ну, то есть, в данном случае будет 0,25. сотых. Так. Далее. Две фабрики выпускают одинаковые стекла. Первая процентов 30 выпускает, вторая процентов 70. При этом у первой брак 5 процентов, у второй брак 4 процента на выпущенные стекла. Надо найти вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным. В чем тут смысл? Нам необходимо найти вероятность того, что первая фабрика выпустила, при этом она выпустила бракованные. Для этого вероятность выпуска первой фабрикой 0,3 умножаем на вероятность выпуска брака первой фабрикой. Вот, соответственно, это вероятность того, что первая фабрика выпустила бракованное стекло. Второй момент. То же самое для второй дела. 0,7, что стекло принадлежит второй фабрике и при этом умноженное на 4, сотых, что оно бракованное. В обоих случаях мы получаем бракованное стекло, поэтому итоговую вероятность мы суммируем. И, соответственно, вот у нас вероятность того. Что случайно выбранное стекло будет бракованным. Это у нас 15 тысячных на 28 тысячных. То есть, по результату получаем 43 тысячных. Записали. Найдите корень уравнения. Это обычное показательное уравнение. При этом надо понимать, что 0,8... Это вот 8 делить на 10. Если сократить, это 4 делить на 5. При этом мы обе части спокойно можем поделить на 5 в степени 5х плюс 2. Что тогда получим? Получаем 4 в степени 5х плюс 2. Делить на 5 в степени 5х плюс 2. Ну и на выходе, конечно же, это 4 пятых. У вас идет частная степень с одинаковым, основ... с одинаковым показательным степени. Поэтому мы основание под... Одну дробь загоняем. То есть, получается 5х плюс 2. Ну и соответственно понятно, что 4 пятых это просто первая степень. Следовательно, показатели степени мы можем приравнять. На выходе получить минус 1 и х будет равен минус 0,2. Хорошо. Так, давайте глянем, что в шестом. В шестом тригонометрия. Но на самом деле сложности тоже особо нет, если помнить формулы приведения. А именно, можно заметить. Заметим, что 299 плюс 61 в сумме дает 360. К чему это? К тому, что 299 можно записать как 360 минус 61. Соответственно, синус 299, это будет синус... 360 минус 61. Вот это и есть формула приведения. 360 у нас где располагается? Если накидать крестик такой, который на вероятности поступления при маленьком вале за профиль будет. Ладно, 360 располагается вот здесь. То есть, на вопрос, всегда первый вопрос, меняется ли функция на кофункцию. в данном случае синус на косинус. Мы башкой по горизонтали, по этот, как называется, покивали, конечно, не скажешь, помотали. Когда мы находимся в России, когда башкой по горизонтали мы мотаем, мы отвечаем «нет». Соответственно, синус на косинус не поменяется. То есть, будет синус 61. При этом, заметьте, тут вот минус стоит. Никакой минусу вот здесь появляться не будет. Появляться будет вот это число просто. А этот минус отвечает за что? Если вы из 360 вычтете, вы попадете в четвертую четверть. Потому что по часовой стрелке у нас идет вычитание. У математиках все не так, как у нормальных людей бывает. Соответственно, в четвертой координатной четверти первоначальная функция, не та, которая получилась, они просто у нас одинаковые, всегда первоначальная, синус, она отрицательная, вот сюда уже минус добавится. Ну и что у нас выходит? У нас будет 5 синус 61 делить на минус синус 61. Ну понятно, что синусы сокращаются и на выходе мы получаем минус 5. На рисунке изображен график функции на с отмечены 4 точки. Надо найти, в какой из этих точек значение производное наименьше. Что тут нужно понимать? Значение производное соответствует увеличению тангенса угла между касательной и осью X. Понятно, что ни хрена никто ничего сейчас не понял. Да, вот. Плохое слово сказал. Я себе обещал, что не буду говорить такие слова. Смотрите, в чем смысл. Вот есть у вас график какой-нибудь. Вот вы проводите в точку касательную. Вот у вас тангенс угла. Ну, соответственно, значение вот тангенса вот этого угла есть значение производной вот в этой точке. При этом, что понятно может быть, что когда у вас функция возрастает, угол острый. и, Соответственно, у вас тангенс угла положительный. Когда функция убывает, вы рассматриваете тупой вот этот угол. И там он больше 90 градусов, то есть 90 до 180. Там тангенс отрицательный. Нам надо наименьшее значение, то есть там, где желательно убывает. Убывает у вас вот здесь. И, и все, по-моему. Потому что здесь возрастает, здесь возрастает, а здесь вообще равна производной, потому что касательно параллельной оси Х. Ну, значит, минус единицы и будет. А так, если бы у нас в двух местах было убывание, мы бы смотрели, какой из углов ближе к 90. То есть там бы значение тангенса у нас было бы... Поменьше. Хорошо. При температуре 0 градусов рельс имеет длину 10 метров. Сколько понадобится солдат, чтобы... А нет, это другая задача. Чтобы утащить рельс в металлолом. Меняется по закону коэффициент теплового расширения, при какой температуре рельса длинится на 6 мм. А в чем смысл? У многих вызывает вопросы, это задание, они не понимают, что такое L от T0. L это просто функция. Функция зависимости L, то есть длины от T0, от температуры за бортом. Все, это единая штука, не надо разбивать ее на L и на T0. Нам говорят, что у вас первоначальная длина 10 метров. И вот эта длина увеличивается на 6 миллиметров. То есть новая длина, как раз L от T 0 составляет 10 метров 6 миллиметров. Ну, естественно, все надо в метрах считать, поэтому мы и пишем, что 10,006. То есть это мы 6 миллиметров перевели в метр и добавили к 10. И равно это 10, 1, что там альфа у нас? А, все, вижу. 1,2 на 10 в минус 5 на t. Вот фактически ваше уравнение. Ну, естественно, надо раскрыть скобки, там, привести подобное. То есть, на самом деле, это простое линейное уравнение. И оно, по идее, не должно вызывать сложности, но почему-то периодически у всех вызывает. Десятку перенесли, получили 0,6 тысячных, то есть 6 на 10 в минус 3. И равно это 12 на 10 в минус 5 t. Естественно, Т в таком случае будет 6 на 10 минус 3, ну и делить там на 12, 10 минус 5. Что тут можно сделать? Сократить, сократить, но в итоге у вас получается 10 во второй делить на 2. То есть 100 делить на 2 это 50. Ну то есть вот 50 градусов у вас на 6 миллиметров э, рельсы удлинится. Кстати, когда едете, да, чучух -чучух, это вот как раз зазор между рельсами у вас. Ударяются колесики. А зазор как раз из-за расширения и сжатия рельсов делается. Вот так вот. чуть бы обязаны вот этому. свойствами металлов. Свойствам, точнее. Ну ладно, это лирическое отступление было. Давайте дальше. Лис... Так, велосипед. Велосипед выехал с постоянной скоростью из города А в город Б. Расстояние между которыми 105. На следующий день он обратно попер у нас 7 км в час. Скорость у него стала больше, точнее на 7 километров. По дороге он на 4 часа останавливался, при этом приехал обратно примерно за то же время. Ну, не примерно, прям за то же время. Соответственно, надо найти скорость велосипедиста на пути из Б в А. Что у нас с вами получается? А получается у нас табличка. Давайте сделаем В. ST. Это такие плагины есть. Ну ладно. Из А в B, ну и, соответственно, из Б в А. Нам надо найти скорость из Б Ее принимаем за X. Соответственно, из А в b х минус 7. Потому что нам говорят, что из B в A он на 7 километров в час ехал быстрее. Соответственно, 105 в обоих случаях. И время движения в первом случае 105 на х минус 7. Ну а во втором соответственно 105 на х. И при этом разница во времени составляет 4 часа. То есть если мы из большего времени 105 на х минус 7. Вычтем меньшее время 105 делить на х. Мы получим те самые 4 часа. Вот по идее наше с вами уравнение. То есть надо что-то привести к общему знаменателю. То есть 105 на х, там минус 105 на х, плюс 105 умножить на 7. И равно все это хозяйство 4 на х, там х минус 7. Естественно, взаимоуничтожается, Переносим все в правую часть давайте. То есть 4х в квадрате минус 28х минус 105 умножить на 7. И это равно 0. Ну а дальше только дискриминант или четверть дискриминанта. Кому как удобнее. Если считать через четверть. Что у нас получается? Получается 14 в квадрате плюс, соответственно, 4 на 105 и на 7. Если это хозяйство посчитать, мы получаем 56 в квадрате. Следовательно, с одной стороны x это будет 14 плюс 56 делить на 4, что в свою очередь дает 17,5. А с другой стороны будет отрицательная. То есть мы отрицательно, естественно, не рассматриваем. То есть в данной интерпретации у нас скорость не может быть отрицательной. На рисунке изображен график функции. Так, надо найти значение функции в точке минус 5. Что нужно понимать? В целом квадратичную функцию можно задать вот в таком виде. А x минус m в квадрате плюс n. При этом вот это число, это движение графика функции y равно x в квадрате по оси ox на m единиц. Если минус, то вправо, если плюс, то влево. n движение вверх-вниз того же графика по оси Oy, ну соответственно плюс вверх-минус вниз. Что мы видим? 1, 2, 3 вершинка смещена на 4 и на 3 единицы вниз. То есть фактически у вас вспомогательные оси выглядят вот так. То есть у вас будет y равно x минус 4 в квадрате и минус 3. При этом у вас идет стандартная парабола, то есть первая точка относительно вспомогательных осей будет 1, 1. То есть коэффициент а равен единице. Все, вот мы расписали. Ну и вам надо найти значение f от минус 5. То есть там где x мы просто ставим минус 5. То есть минус 5, минус 4 в квадрате и минус 3. Получается минус 9 в квадрате это 27, ну а соответственно 27, конечно, 27, 9 в квадрате, но всегда бы так было. Конечно, 81, а 81 минус 3 это 78. Вот, в принципе, все решение на данное задание. Найдите наименьшее значение функции. Что тут нужно понимать? На самом деле самый простой вариант ⁇ вспомнить, во-первых, что корень из x... Это x в степени 1 вторая. Ну, потому что по факту у вас вот здесь первая степень, вот здесь вторая. И тогда x на корень из x мы можем записать как x в первой умножить на x в степени 1 вторая. То есть х в степени 3 вторых. То есть в данном случае производную просто находить легче. То есть x будет производная равна 4 третьих, как коэффициент выносится. Производная х в степени 3 вторых, это 3 вторых. Умножить на x степень 1 1,2. То есть, мы степень, показатель степени вынесли и понизили на единицу. Ну и минус 3 равно 0. Немножко посокращается. Получается, 2 корня из x минус 3 равно 0. Корень из x, соответственно, равен 1,5. Ну и x равен 2,25. Да, по-хорошему, конечно, проверить. А талия это точка. То есть, 2,25. По знакам у нас производной. У нас у же все-таки тут давайте у оставим. Будет плюс-минус, то есть это точка минимума. И как раз эта точка располагается на отрезке от 0,25 до 30. Понятно, что меньшее значение в ней не будет. Ну и в принципе просто подставляем. То есть у равно 4 третьих умножить на х, то есть на 2,25 на корень из х, то есть 1,5 а минус 3 на 2,25 и плюс 9. Тут надо врубить навык арифметики, просто не накосячить. Если это получится сделать, 6,75 вы получите. Записали. Хорошо. Дальше у нас 12 задание. И там необходимо решить уравнение. Что нужно понимать в данном случае? Во-первых, у вас есть формула приведения. То есть синус π плюс х. Но опять же, π располагается на горизонтальной оси, поэтому... На вопрос, меняется ли синус на косинус, мы башкой по горизонтальной помотали, сказали не меняет, то есть у нас остается синус. Если к π прибавить х, то вы попадаете в третью координатную четверть, где синус первоначальная функция, она отрицательная. То есть вы синус π плюс х превращаете в минус синус х. Третья степень этот минус составляет, то есть она не просто не будет его убирать. Была бы четная степень, там вторая четвертая минус бы убрался. То есть на факту мы получаем минус 2 синус в третьей степени x. Дальше, так как косинус функция четная, то x минус 3π на 2, представив вот как минус 3π на 2 минус x вот таким макаром, мы спокойненько вот этот минус убираем, потому что у нас косинус минус x равен косинусу x. то что косинус функция четная. Дальше что получается? То есть Мы записали, что это косинус 3π на 2 минус х. Опять же, 3π на 2 располагается у нас на вертикальной оси, поэтому на вопрос, меняется ли косинус на синус, башкой по вертикали покивали, да, конечно, меняется. Записали синус х. Если из 3π на 2 вычесть х, ну, угол первой четверти предполагается, хоть там миллион х будет написано. То есть, с 3π на 2 вы можете попасть либо в третью четверть, если вы вычитаете, либо в четвертую, если вы прибавляете. Вот все эти четверти у нас первоначальная функция косинус отрицательная. Поэтому добавится минус. Соответственно, вы получаете равно минус 1 вторая синус х. Ну, что тут будет, в принципе? Можем перенести, то есть, 2 синус в кубе х минус 1 вторая синус х равно 0. Можем 2 синус х вынести за скобку. Остается здесь получается синус квадрат х минус 1 четвертая равна 0. Ну а дальше что? Произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. То есть либо синус х равен 0, либо синус квадрат х равен 1 четвертой. То есть сам синус х равен 1 и 2, ну или получается минус 1 и 2. В первом случае на выходе мы получаем корни вида pnn принадлежит z. А во втором случае, вот смотрите, у вас 1 и 2 это π на 6 и 5 π на 6 плюс 2 πk. А минус 1 и 2 это минус π на 6 и минус 5 π на 6. Поэтому мы запишем просто как плюс-минус π на 6. Плюс 2πm, то есть объединим немножко. И плюс-минус 5π на 6, плюс 2πk. М принадлежит z и k принадлежит z. Только вы не подумайте, что вот это ответ на вот это. Нет, нет, ни в коем случае. Мы их объединяли там. Это, соответственно, да, ответ на пункт А. Теперь пункт Б. Нам необходимо определить, какие лежат на отрезке. Да? Ну, рисуем, естественно, единичную окружность. Это стандартная процедура у нас. Раз, два, три, четыре. x, y, 0, 1, 1. Отмечаем наши корни в общем виде. pn это два корня. Вот как раз не 2 pn, а именно pn говорит о том, что их будет 2 на окружности. Плюс-минус p на 6. Ну, соответственно, здесь p на 6, здесь минус p на 6. Здесь 5 p на 6, здесь минус 5 p на 6. Просто мы отметили, где располагаются. Дальше отрезок от минус 7π на 2, соответственно, до минус 5π на 6. Минус 7π на 2 у нас вот здесь. А, минус 5π на 6. Минус 5π на 2 вот здесь. То есть рассматривается вот эта дуга. Ну, вот видим мы, какие корни у нас, в принципе, попали. То есть попал вот 1 корешочек, 2 корешочек, 3. Со вторым все очень легко, потому что если мы из минус 7π на 2 пойдем сюда, но мы прибавим к минус 7π на 2, π на 2, мы получим минус 3π. То есть, второе это тупо минус 3π. Теперь первый. Мы из минус 3π, мы уже определились, возвращаемся вот сюда. То есть, мы вычитаем. Вычитаем вот эту дугу. Она по величине у нас π на 6. Поэтому это будет минус 3π минус π на 6. Ну, соответственно, минус 19π на 6. Ну и понятно, с третьим корнем то же самое, только мы идем уже вот сюда. То есть мы прибавляем эти π на 6 и получаем минус 3π плюс π на 6. Соответственно, это у нас 17π на 6 с минусом. Вот, в принципе, все решение для данного задания. А в правильной треугольной пирамиде САБЦ, сторона b 16 высота sh 10, точка К, середина бокового ребра SA. Соответственно так Плоскость параллельная АБЦ проходит через К И пересекает СБСЦ в Ку и П Докажите, что площадь треугольника БЦПК составляет 3 четвертых От треугольника СБЦ найдите объем пирамиды КБЦПК ну, Скоро, как скороговорка получилась Хорошо, давайте накидаем треугольную пирамиду что у нас понимаемого? Какие у нас есть сведения? Она у нас правильная. То есть, в основании лежит равносторонний треугольник. Высота падает в точку пересечения медиан высоты бисектрис основания нашего АБЦ. Да? Высота, естественно, пирамиды. Дальше, что известно. Точка К – середина бокового ребра СА. Поставили. К – середина. Отметили. Ну и, соответственно, у нас плоскость, параллельная плоскости АБЦ. В чем смысл? Дело в том, что есть первое свойство. Если две параллельные плоскости пересекают третью плоскость, то линии пересечения между собой параллельны. Поэтому мы из точки К рисуем какую-нибудь прямую. Прямая параллельная АВ. Вот мы ее провели. И это у нас там СБ пересекает точки К. То есть это у нас ККУ. Аналогично из КУ прямую параллельную БЦ рисуем. И это получается п. Это опять же свойство, то, что сечение наше п параллельно ABC Соответственно КУП. Ну и соответственно наше КПКУ. Понятно, что КП будет параллельно АЦ. КПКУ это наше сечение. При этом, что у нас есть? BCPQ, да? КУП параллельно BC. Мы это уже рассмотрели. В таком случае, например, угол SQP равен углу SBC как соответственный. Угол С, например, общий. И получается что? Что треугольник SQ он подобен треугольнику SBC. При этом у нас как Q это была средняя линия потому что она проходила через середину одной стороны и параллельно AB в данном случае то есть треугольника SAB из этого следует что Q это середина нашего SB значит Куп тоже средняя линия. Но только уже для другого треугольника. То есть, средняя линия для треугольника SBC. А раз это средняя линия, то QP относится к BC как один к двум. В таком случае, площадь треугольника SQP, мы знаем, что площади подобных фигур относятся как а, квадраты коэффициента подобия. То есть, будет один к четырем. В таком случае, если верхний треугольник составляет 1 четвертую от большого, то оставшаяся часть, а именно BCPQ, BCPQ, она составляет 3 четвертых от площади треугольника SBC. Вот, в принципе, доказательства для пункта А. Теперь давайте посмотрим пункт Б. Найдите объем пирамиды KBCPQ. То есть у нас с вами фактически основания здесь пирамиды это КБЦП, ну а вершину мы рассматриваем как ну КБЦП. Как, как получается да что можно сказать это четырехугольная пирамида в основании которой у нас лежит трапеция но мы не будем искать ее вот именно то есть трапецию расстояние можно но зачем гораздо проще взять объем с abc и вычесть объем с к купе и объем abc и оставшаяся часть как раз и получится то что нам нужно давайте так и распишем. То есть, вот у нас Б. Единственное, тут надо немножечко вниз опустить, чтобы можно было спокойно писать. Пусть у нас объем СА, b c Так, вот так вот мы за В принимаем. Первый момент. Естественно, объем нашей Б. Как, какой, точнее, Б, К, К, П, Давайте сотрем. К, К, П, С, это В на 8. Почему так? Ну, дело в том, что у вас это в два раза меньше, это в два раза и это в два раза. А у нас есть такая штука. Если точки расположены на боковых ребрах треугольной пирамиды, то объемы полученных, скажем так, пирамид, в данном случае объем вот С, к, относится к объему СА, Б, так же как СК умножить на СКУ умножить на СП делить на СА, СБ, К СЦ. Понятно, что СК к СА один к двум, СК к СБ один к двум, СП к СЦ один к двум. Ну и вот мы один к двум три раза перемножаем один к 8 получаем. Второй момент, который нам надо понимать, высота нашей пирамидки а, С, Б какая-нибудь, вот она, H, она будет составлять половину от высоты первоначальной пирамиды. Опять же, потому что у вас треугольнички подобные, элементарно. Можно здесь какой нибудь H ввести, здесь M. То есть, мы можем сказать, что объем А, Б, С, К будет составлять... Основание у этих пирамид абсолютно одинаковая, а высота у меньшей в два раза меньше. Соответственно, и объем будет в два раза меньше. В таком случае, что у нас с вами получается? Объем усеченной пирамиды ABC. Так, давайте ABC как ЮП, Как ЮП, это будет В минус В на 8. То есть 7V на 8. Ну элементарно мы из вот этого объема, вот этот вычили. А объем нашей, который нужна тогда, BQPC, BQPCK, это 7S на 8, 7V на 8, минус, соответственно, V на 2. Это мы уже из вот этого вычили вот это. То есть, здесь получается 3V на 8. Ну, а остается объем найти нашей изначальной пирамиды. Там в основании у вас сторона 16, высота 10. То есть, у нас объем пирамиды как? 1 третья площади основания. Площадь основания равностороннего треугольника со стороны 16. Это половина произведения двух сторон, то есть, 16 на 16. На синус угла между ними, то есть, на синус 60 градусов, так как треугольник равносторонний. То есть на корень из 3 на 2. Ну и не забываем умножить соответственно на высоту нашей пирамиды. То есть это будет там еще 256 на 5. Я немножко сокращал, там все равно сейчас еще будет разочек сокращаться, поэтому нет смысла прям все считать идеально. Тогда объем BQPCK это соответственно 3 восьмых на вот эти наши там 256 на 5 на корень из 3 там, делить на 3. Ну, как вы понимаете, опять немножко посокращается. Там пятерочки. О, не пятерочки, там троечка. 8 и 256. И на выходе мы получим спокойненько 160 корней из трех. Получим же 256 на 8. Там 128. Соответственно, 32. Да, получим все хорошо. Решите неравенство. Что мы тут видим? Ну, в принципе, тут сразу же видно такую штучку, как замена. У нас абсолютно одинаковое выражение в скобках. Вот. Поэтому мы его за y и примем. То есть, пусть 4 в степени x минус 5 на 2 в степени x равно y. Мы получаем с вами y в квадрате минус 20y. Минус 96 меньше либо равно 0. Нам надо разбить на множители это выражение, то есть используя разбиение квадратного трехчлена на множители, это вот эта формула, то есть там а в квадрате плюс bx плюс c, то есть А умноженное на x минус x1, x минус x второе. где x1, x2 это корни. То есть здесь корни, если посчитать по тереме Виета либо дискриминант, как кому удобнее, будут минус 4 и 24. То есть разобьется все это хозяйство как y плюс 4, соответственно y минус 24 меньше либо равно 0. Ну вот если мы посмотрим знаки, то есть у нас 24, у нас минус 4, по выражению будет плюс, минус, плюс. То есть наше вот это выражение принимает такие вот значения. Нам надо меньше 0, то есть от минус 4 до 24. То есть мы получаем, у больше либо равен минус 4, у меньше либо равен 24. Делаем обратную замену, соответственно, у нас получается 4 в степени х, это 2 в степени х в квадрате. Сразу так запишем, минус 5 на 2 в степени х больше либо равно минус 4. Ну и 2 в степени х в квадрате минус 5 на 2 в степени х меньше либо равно 24. Можно, в принципе, сделать опять а, замену, если так удобнее. То есть, 2 в степени х это какой-нибудь а, но тут уже учитываю, что а больше нуля, потому что 2 в степени х не может быть отрицательным. Даже нулем оно не может быть. И мы тогда получаем а в квадрате минус 5а плюс 4 больше либо равно нулю. Ну и, соответственно, а в квадрате минус 5а. Минус 24 меньше либо равно 0. Ну, как вы понимаете, сейчас надо будет получать, точнее, проводить ту же самую процедуру, которую мы делали с разложением квадратного трехчелена на множители. И если это сделать, то мы с вами получим а минус 1, соответственно, на а минус 4 больше либо равно 0. И а минус 8 на а плюс 3. Меньше, либо равно 0. Ну, потому что в первом случае вы корни будете получать 1,4. Во втором 8, минус 3. Следовательно, что у нас с вами получается? Опять рисуем прямую. Отмечаем. Вот у нас есть с вами 4 и 1. Выражение сверху будет по знакам иметь плюс, минус, плюс. То есть больше это вот эти промежутки. 8 Минус 3. На самом деле, можно минус 3 не рассматривать. У нас а больше 0. Там, получается, вот такие вот у нас промежутки. По знакам будет выражение, опять же, плюс, минус, плюс. Нам надо с минусом. То есть, вот эта часть. Вот она. Пересеклись. Они вот здесь и вот здесь. То есть, мы с вами получаем, что а больше либо равен минус 3, а меньше либо равен единице. Первая система а больше либо равен 4, а меньше либо равен 8, вторая система здесь знак объединения. Но ну, опять же, вот с этим условием мы можем, в принципе, здесь написать просто а больше 0, а меньше либо равен 1. но пока не обязательно. Теперь мы делаем обратную замену, то есть у нас 2 в степени х. Ну, мы так и пишем, что 2 в степени х меньше либо равен 1, 2 в степени х больше либо равен 4, и 2 в степени х меньше либо равен 8. Так, ну и соответственно здесь знак объединения. Понятно, получаем x от минус бесконечности до нуля. И соответственно от двух до трех. Откуда это? Ну вот 0 будет отсюда, двоечка отсюда, троечка отсюда. Вот в принципе все решение для данного задания. Дальше у нас... Обыкновенная а, стандартная задачка по кредитам. Что есть? Есть июль, берется кредит в 25 на 8 лет, в первые 4 года процент 20, во втором 18. В июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего. И в 33-м у нас кредит полностью погашается. В итоге выплачивается 1125 тысяч рублей. И, соответственно, надо найти, найти, сколько же мы первоначально то в кредит взяли. В чем тут смысл? Тут вот именно фраза выплачивания кредита так, чтобы сумма долга поглашалась равномерно. Если вы возьмете S тысяч рублей, это первоначальный кредит. Вот этот кредит должен отдастся за, отдастся, быть погашен за 8 лет. Причем равномерно. Мы рассматриваем только погашение, пока тело долго. Вот сам долг. Чтобы он равномерно погашался, вы должны получать каждый раз минус 8 часть. Ну Потому что S за 8 лет. Вот он, минус 8 часть. То есть у вас должен меняться по годам вот таким вот макаром долг. Ну, понятно, что последний будет S на 8. При этом, из чего будет состоять ваш платеж? Понятно, что платеж каждый раз будет состоять из разницы между вот этими числами. То есть, это по S на 8. Ну и тут потом было бы вот так. И всего начисленного за год процента. То есть, он же у вас все равно процента есть. То есть, вы отдаете полностью весь процент, который начислили за год. И вот эту часть основного долга, то есть, S на 8. Давайте посмотрим. Вот у вас... 26 год. В 26 году что получится? У вас платеж будет s на 8, плюс вам начислится 20% на тот долг, который у вас был. А был у вас s. То есть, соответственно, 0, ну там или можно написать 20 сотых от S. следующий год платеж у вас будет s на 8, плюс 20%, потому что у вас первые 4 года по 20%. То есть 20 на 100, но уже вот на вот эту сумму. То есть 7 s на 8. Следующий платеж. S на 8 плюс 20% уже на вот эту сумму, то есть 6S на 8. Я думаю, схему вы поняли. Потом будет S на 8 плюс 20% на 5S на 8. Потом будет S на 8, но уже 18%, потому что на пятый год уже нас 18. То есть 18 сотых уже 4S на 8%. И так далее до последнего S на 8 плюс 18% на S на 8. И вот сумма всех вот этих наших площадей, площадей платежей составляет 1,125 тысяч рублей. Понятное дело, что вот эти S на 8, их просто 8 штук, это первоначальный долг. Мы ее записываем, то есть S. Дальше, там где 20% мы можем вынести за скобки 20 сотых S. И в скобках останется 1 плюс 7 восьмых, плюс 6 восьмых, плюс 5 восьмых. Там где 18 сотых, соответственно, мы выносим 18 S на 100. И в скобках остается 4 восьмых. Ну и так далее до 1 восьмой. И вот эта вся сумма составляет 1125 тысяч рублей. Все, то есть дальше арифметическая прогрессия вот здесь. И вот здесь просто можете так посчитать, можете через прогрессию, кому как удобно. Будет получаться S плюс 0,2S на 3,25 плюс 0,18S соответственно на 1,25 и равно вот этому числу. Ну естественно тут просто мы считаем, приводим к общему там знаменателю, кому как удобнее. Будет 1,875 С. И тогда С равно 600 тысяч рублей. Вот фактически ту сумму, которую брали первоначально в кредит. Почти в два раза переплатили. Да хрена на самом деле. Кредит это сакс. А сельская ипотека это хорошо. Вот так как-то. Это не была реклама сельской ипотеки. Не думайте. Смотрим дальше. Точка... Так, точки А, Б, С и Д лежат у нас, оно еще и Е e на окружности в указанном порядке, причем есть равенство трех, есть перпендикулярность, А С и БД пересекаются в Т. Докажите, что прямое С e, пересекает ТД в его середине. Ну и соответственно, надо еще найти площадь треугольника А, Б, Т. Хорошо, давайте накидаем окружность. Что я могу сразу сказать? Если есть возможность во время тренировки, то есть, когда вы учитесь рисовать с помощью линейки циркуля и прочего, рисуйте. Рисуйте, используя чертежные инструменты. Чем точнее рисунок, даже вот нормально, адекватно нарисованный рисунок, вы на нем увидите, например, о, вот смотрите, тут равнобедренный, он, скорее всего, равнобедренный, а могу ли я это доказать, например? Потому что от руки, когда рисуете, ну, блин, то есть, еще удовольствие, обычно все получается криво-косо, и вообще неинтересно, короче. То есть я за карандаш, линейку и циркуль. Так, у нас есть равные. то есть C, D, E. Так, A, E, и C, равны. Все шикарно. Есть у нас с вами перпендикулярность, то есть A, C и B, E перпендикулярны. То есть A, C вот здесь будет, да? А Е e, вот так. Так, так, не АЕ, а Б. Ага, все хорошо. Вот так у нас получился с вами наш четырехугольник. При этом вот здесь равны. Вот здесь прямой угол. Давайте сразу точка Э e в точку пересечения возьмем. При этом что еще нам говорят? А, С и БД пересекаются в точке Т. Давайте сделаем пересечение в точке Т. И нам надо доказать, что ЕС пересекает ТД. Вот, давайте нарисуем. Вот она пересекла. В какой-нибудь точке К. Причем К это будет середина. Ну, хотя бы пусть будет так. Что можно сказать? Какие есть свойства? Во-первых, мы должны помнить, что... Равные хорды стягивают равные по величине дуги абсолютно всегда. То есть мы сразу можем сказать, что если против, по часовой стрелке считать, то дуга CD, дуга DE, дуга EA они будут одинаковые абсолютно. Отсюда мы получаем огромное количество равных углов, потому что вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, они между собой равны. То есть вот мы сразу можем сказать, что вот здесь уголочек, вот этот уголочек, вот этот уголочек, вот этот уголочек, здесь уголочек, да. Вот этот уголочек у нас получается. Они все будут абсолютно одинаковые, потому что они опираются на одинаковые хорды. Давайте, я естественно их записывать не буду, но на экзамене записывайте. То есть альфа, альфа, альфа, альфа, альфа, альфа и все. Пусть будет так. Там, пусть хреновая гора вот этих углов равна альфа. Просто чтобы сэкономить время. А, ладно, что у нас тогда можно сказать? Ну, во-первых, если посмотреть на угол CAE, он с углом CDE в сумме дает 180 градусов. Почему? Да потому что четырехугольник вписан в окружность. А, с другой стороны... У нас угол DCA в сумме с углом DEA также дают 180 градусов. Но это вообще про равнобедную трапецию я хотел сказать. Давайте даже по-другому сделаем. У нас угол А будет равен 2 альфа. Ну, потому что он опирается на две одинаковых дуги, на которые опираются углы по альфа. То есть два альфа. Следовательно, что можно сказать? Ну, Во-первых, так как у вас угол ЕЦА равен углу ДЕЦ, то мы получаем, что ДЕ параллельно АЦ. Потому что накрест лежащие углы параллельные получились. Так как угол ДЦА получился равен углу САЕ, то мы получили, что она еще и равнобедренная, эта трапеция. Хотя она равнобедренная получилась еще из равенства CD и AE. Это я просто вот смотрю на рисунок и пытаюсь хоть что-то умное рассказать. Хорошо. Дальше что? А дальше смотрите. У нас получается, что BF это бисектриса. Ну, потому что углы альфа получились. При этом она еще и высота. Так как по условию у нас есть перпендикуляр. Это нам говорит о том что треугольник BTA, он получается равнобедренный. Так, он у нас получился равнобедренный. Следовательно, отрезок TF, ну, кстати, это не обязательно. Писать, ладно, пока с равнобедренным не будем смотреть. Хотя нет, давайте напишем, что TF равно FA. Хорошо. Но в таком случае что мы получаем? Мы получаем, что ЕФ это медиана и по совместительству высота. Значит, треугольник Т, давайте вот нарисуем его. Кривоватый, конечно, получился. Ну, ладно. ТЕА тоже равнобедренный. То есть, нас больше интересует, что вот ТЕ e будет равно ЕА. Так, хорошо. То есть, вот эти равны. Тогда, что мы можем с вами сказать? Ну, например, с хода мы можем, в принципе, сказать, что треугольничек СКД будет равен треугольничку ТКЕ. То есть, ТКЕ. Почему они будут равны? Ну, вот у них понятно, что вот здесь углы одинаковые. Хотя, хотя давайте немножечко по-другому. Вот это мы не будем пока использовать, это лишнее. Так, это уберем, это вернем. Мы сделаем похитрее. Вот смотрите. У нас треугольничек тоже есть. Какой? У нас ТЕА был равнобедренный. То есть угол ЕТА будет 2 альфа. При этом угол ТСД тоже 2 альфа. То есть они между собой равны. Но в таком случае, если посмотреть, прямые ТЕ и ЦД, они будут параллельны. Потому что у них вот этот уголочек. И вот этот уголочек, они называются соответственные, если посмотреть на CT как секущую. Но, следовательно, если они между собой параллельны и между собой они равны, то можно сказать, что CDET, CDET это параллелограмм. параллелограмм. Ну, кстати, вот уже отсюда можно сказать, что тк будет равно KD, потому что точка пересечения диагонали... А в параллелограмме они, соответственно, делятся пополам. Но более того, мы сразу скажем, что это еще и ромб. Потому что у него понятно, что так как параллелограмм, то DE равно CT. Вот вы все четыре стороны получаете одинаковые. И, следовательно, у вас, кстати, вот здесь появляется прямой угол. Потому что в таком случае... Диагонали в параллограмме, в ромбе, они пересекаются под прямым углом. Ну вот это, в принципе, доказательство для пункта А. Получилось, конечно, большевато, немножко сумбурно, но вот как видел, так доказал. Теперь давайте найдем площадь треугольника А, БТ. Да? Если БД известно, а Е, ну также, соответственно, СД и ДЕ известно. Хорошо, единственное, я вот это все пока сотру, потому что... Ну, оно будет немножечко мешаться. Так, нет, это не надо стирать условия, потому что я, их, естественно, забуду. Это мы убираем. И, в принципе, можно уже решать. Лишняя, лишняя, лишняя. Ну, что у нас получается? Понятно, что площадь треугольника АВТ, например, самая сбитая формула это половина произведения его стороны, то есть АТ на, соответственно, проведенную к ней высоту, то есть на BF. И нам надо найти как-то вот это AT и как-то найти BF. Если у нас известно BD, соответственно, и известно AE, ну, соответственно, ED в том числе известно. Что мы с вами можем сказать? В принципе, у вас, вот, например, угол TFB, так, 90. И, соответственно, угол ДЕБ e, будет также 90. Почему так получается? Ну вот, ТФ, она же параллельна у нас ДЕ. E. Ну вот отсюда и выходит. Раз один угол 90 вот здесь, то второй вот здесь тоже 90. То есть, треугольник ДЕБ, e, он прямоугольный. Раз он прямоугольный, то теорема Пифагора, в принципе... Никто не отменял. Мы сразу можем найти BE. BE по теореме Пифагора. Там 36 минус 6. Это просто 30 под корнем. Хорошо. Дальше. Если мы вот обозначили за альфа. То в принципе посмотрев на угол DBE. Мы можем расписать синус угла альфа. То есть синус альфа. Это конечно же DE к BD. То есть корень из 6. Делить на 6. Ну, косинус альфа сразу найдем. Наверняка пригодится по основному тригометрическому тождеству. Это единица минус корень 6 на 6 в квадрате. То есть, на выходе получаем корень из 30 на 6. Хорошо. В таком случае, что мы можем сказать? В принципе, мы можем найти АФ. Как она будет находиться? АФ. Она будет находиться как АЕ умноженное на косинус угла FAE, да, то есть AF это у нас AE на косинус угла FAE. Это, естественно, мы рассмотрели треугольник FAE. При этом угла FAE у нас 2 альфа. Как находится косинус двойного угла? Ну, например, как единица минус удвоенный синус квадрат одинарного угла. Соответственно, это будет корень из 6 умножить на 1 минус 2 на корень из 6 на 6. Ну, соответственно, в квадрате. Это, в свою очередь, нам дает 2 корня из 6 делить на 3. Хорошо. Ну, конечно же, тогда, кстати, можно сразу сказать, чему равна АТ. Она просто в 2 раза больше получается. Это 4 корня из 6 на 3. Хорошо. Одну сторону мы нашли в треугольнике. Дальше, что можно сказать? Можно, в принципе, сказать, что АФ делить на BF, это у нас тангенс угла FBA. То есть тангенс альфа. А тангенс альфа это, естественно, синус делить на косинус. Ну, конечно же, мы можем отсюда найти BF. Это АФ делить на тангенс угла FBA. А тангенс угла fба ну, как я сказал, это синус на косинус, то есть вы вот это поделите на вот это, и у вас получится 1 делить на корень из 5. То есть 2 на корень из 6 делить на 3 и делить на 1, деленный на корень из 5. То есть на выходе мы получаем 2 корня из 30 делить на 3. Хорошо, ну все, остается площадь найти. Площадь тогда будет 1 /2 на 4 корня из 6 на 3. Ну и на вот эти найденные 2 корень из 30 делить на 3. Что в свою очередь составит после сокращения 8 корней из 5 делить на 3. Вот такое вот решение для данного задания. Далее необходимо найти все значения А, при каждом из которых уравнение будет иметь ровно один корень. Очень легкий параметр на самом деле, если такой попадется, будет лафа. Что надо понимать? Произведение под модулем можно разбить как произведение модулей. В таком случае, наше вот это x в квадрате минус а в квадрате, это явно формула сокращенного умножения, мы представляем как x минус а по модулю на x плюс а по модулю. А дальше что? Переносим все в левую часть и выносим общий множитель за скобки. То есть будет x плюс а по модулю на x минус а x в квадрате минус 4ax плюс 5 а Давайте посмотрим вообще, как решается подобное уравнение. У нас произведение, соответственно, произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю, то есть первый равен нулю, но тогда должно, скажем так, решение попадать в ОДЗ то есть подкоренное выражение в скобке больше либо равно нулю, ну, либо, соответственно, модуль x минус а должен равняться x в квадрате минус 4ax плюс 5 а. Фактически мы получаем совокупность вот такую. С первым все очень легко, то есть x равен минус а, и мы это просто минус а подставляем вот сюда, чтобы проверить при каких значениях а все это хозяйство будет выполняться. То есть а в квадрате плюс 4 а в квадрате плюс 5 а должно быть больше либо равно нулю. Во втором случае обе части возводим в квадрат. И помним, да, что модуль а в квадрате это просто а в квадрате. То есть вообще, конечно, при решении уравнения вида корень из f равно g, вы когда в квадрат возводите, вы должны писать дополнительные условия для равносильности g больше либо равно нулю. Но так как у нас с x минус а под модулем идет, оно всегда больше либо равно нулю. То есть излишнее... То есть Дополнительные условия лишние писать не надо. За него не покарают, Просто время себе увеличить по решению и все. Что тогда будет? Будет x в квадрате минус 2ax плюс а в квадрате. Соответственно, равно x в квадрате минус 4ax. Ну и плюс 5а. Так, здесь система, здесь совокупность. Так, x равно минус а. но там 5а в квадрате же, да, получается. Да, 5а в квадрате плюс 5а. 5а вынесем сразу же. А плюс 1 должно быть больше либо равно 0. Здесь x в квадрате взаимоуничтожается. Переносим, выражаем. То есть там x будет равно 5а в квадрате минус а делить на 2а. Сокращать пока не советую лишний раз. Что дальше? Так, здесь система совокупность. Ну понятно, первый корень остается. И здесь будет у нас, соответственно, а больше либо равно нулю, и а меньше либо равен минус единицы. Так, раз, два. И во второй корень вот он. Теперь, в принципе, вот так выглядело бы у вас решение конечное. Теперь давайте посмотрим, а что же с этим можно поделать. Вам необходимо ровно один корень. То есть, чтобы один корень был у вас, например... Понятно, что вот этот существует всегда. То есть, этот не должен существовать. То есть, он не должен попадать вот в этот, ну, в совокупность этих промежутков. Или вот этот корень должен равняться вот этому корню. Давайте найдем, когда они равны. То есть, минус а равно там, 5а в квадрате минус а. И, соответственно, делить на 2а. Ну Ладно, тут можно ашки сократить, крест-накрест перемножить. Получается минус 2а. Равно 5а. Ой, 5а, простите. 5 минус а. Ну и, соответственно, отсюда получается а равно минус 5. Вот. 0, конечно же, тоже надо рассматривать отдельно. То есть, если мы подставим сюда вместо а нолик, то мы получаем верное числовое равенство. То есть, там вообще бесконечное множество корней выходит. Насколько я понимаю. То есть, Модуль x равно x в квадрате. Да, абсолютно, там бесконечное множество. То есть, а равное нулю мы тоже должны исключить. Тогда что у нас выходит? Выходит, что а принадлежит просто числу минус 5 и от, в принципе, минус 1 до 0. Причем здесь скобки пустые. Так, в принципе, нолик и так бы у нас вылетел. Почему? Как я и сказал, то есть при вот этом значении корни а, совпадают, соответственно, по факту один корень. Мы его записали. А при вот этих значениях вот этот корень не попадает сюда, то есть он не существует. И существует только вот этот корень. И все, условия для единственности корня у нас выполняются. На доске написано три различных натуральных числа. Второе число равно сумме первого, а, так, цифр первого, а третье сумме цифр второго. Может ли сумма этих чисел быть равна 2022? Ну, хорошо. В принципе, ну да, может. Потому что здесь подбирается очень легко. То есть, ну, 2022. Логично предположить, что это трехзначное, потом получится двузначное и однозначное. То есть, так как там 2000, то мы берем ближайшее там, трехзначное. Так, чтобы получилось двузначный с однозначным 2. Это все обычная прикидка. То есть взяли там, 205, посчитали там, 205, получится следующее 2 плюс 5. 7 маловато. Потому что у вас должны равна, различные натуральные быть. А у вас как бы получится 205, из него по сумме цифр 7. И здесь было бы 7. Видите, неразличные. То есть сумма цифр вот этого должна вот здесь дать двузначное число. Ну и вот так подбираем. Я подобрал, это 209. 209 даст 11, а 11 даст 2. Ну и понятно, как бы 209 плюс 11 плюс 2 как раз в сумме дает 2, ну, 2022. То есть 209 плюс 11 плюс 2, 2022. То есть да, возможен такой вариант. Теперь B пункт. Может ли сумма чисел быть равна 2021? Нет, не может. Почему? Вот смотрите, в чем смысл. Тут ключевое, что у вас три числа. Есть такая штука, что у нас сумма цифр числа и само число. Вот если вы признак, давайте так проще, признак делимости на 3, как звучит? Если сумма цифр числа делится на 3, то и число делится на 3. И при этом, если сумма цифр дает какой-то остаток определений на 3, то у вас и само число тоже будет давать вот этот же остаток. А у вас каждый раз сумма цифр используется. Вот Даже вот сюда посмотреть, если, то вы на выходе одинаковые остатки будете получать. То есть вот здесь определение на 3 даст такой же остаток, как и вот это. И вот это. И вы получаете 3 одинаковых остатка в любом случае. То есть либо 3 нуля, либо 3 единицы, либо 3 двойки. Потому что при делении на 3 только так может быть в остатке. То есть, либо 0, либо 1, либо 2. Но так как их 3 одинаковых, то это число в любом случае, их сумма будет делиться на 3. Значит, проверяем, делится ли 2021 на 3. 2 плюс 2 плюс 1, 5. 5 не делится на 3, значит нет, невозможно. То есть, потому что не делится на 3. Единственное, если это была бы ЕГЭшная задача, вот то, что я говорил, что остатки у нас точнее там сумма цифр дает такой же остаток как первоначальное число мы получаем три одинаковых остатка бла-бла-бла это обязательно писать то есть прям словами и не парьтесь теперь вы в тройке чисел первое число трехзначное а третье двух знает равно двум логично что второе равно двузначному числу иначе у вас второе третье будут однозначными и тогда не выполняется три различных Нейтральных числа условия. Сколько существует таких троек? Ну, давайте посмотрим, как можно двойку получить из двузначного числа. 2 это либо 2 плюс 0, либо 1 плюс 1. То есть у вас второе число или 11, или 20. Ну а теперь смотрим, как из трехзначного мы можем получить 11. А самый простой вариант. Начинаем со 100 перебирать. Первое число единица, последнее число 9. 1 плюс 9 дает 10, то есть здесь должна быть единица. Потом, что мы можем взять? Мы можем, например, взять число 1, здесь 8. В сумме 9, значит, будет 2. 1, 7, ну, схему, я думаю, вы поняли. Вы будете так перебирать до 1, 9, 1. И самое смешное, дальше мы занимаемся тем же самым. То есть здесь у нас получается 9 чисел. То есть берем двойку, то есть у вас от 209 будет перебираться до 290. Таких чисел 10. Потом от 308 309 уже не подойдет, потому что 309 в сумме даст 12, сумма цифр точнее. Соответственно до 380, 9 чисел. Потом от соответственно, 407 до 470. Ну и так далее, мы дойдем с вами до 902, понятно, что тут еще будет 500 и так далее, до 920, всего таких чисел 3. Ну и нам надо посчитать сумму вот этих, то есть мы имеем 9 плюс 10 плюс 9 плюс и так далее до 3. То есть ну, сумма 10 до 3 это арифметическая прогрессия, то есть соответственно 10 плюс 3, соответственно, делить на 2 и умножить на количество надо просто посчитать. В результате получается 61. Ну и с двадцаткой то же самое. Единственное, с двадцаткой у нас 1 и 9 не подойдет. То есть даже мы возьмем 1,9,9. Тут сумма цифр 19. Ну, не подходит понятное дело. Соответственно, мы смотрим дальше. То есть первый у нас будет 299. Это одно число. Потом, соответственно, 300... Сколько там минимально? Если взять 3, 9, соответственно, в сумме 12, здесь 8. Ну, это следующее будет просто 398. Таких числа 2. Потом 4, 9, там 13, соответственно, от 7 до 497. Таких числа 3. Ну, и дойдем мы в результате до какого там 9, 9, 2. Соответственно, 9, 2, 9. Таких чисел у нас 8 штук. Поэтому мы просто считаем. Там 1 плюс 2 до, соответственно, 8. Всего таких чисел 36. В итого мы запишем, сколько всего их. 61 плюс 36. Итого 97 штучек. А вот, в принципе, все решение для данного задания. И для данного варианта, если вам понравилось, не забывайте, пожалуйста, про подписку, рассказывайте друзьям, товарищам о канале, пишите комментарии, это необходимо все для продвижения. Ну и мне как какая-то благодарность, я вижу, что моя деятельность проходит не напрасно. До новых встреч, дорогие друзья!